Дорогу собирается и уходит до рассвета Солнце красное, свечерело И луна в реке окупается Под молчание его и думы разные Протоплю ему в дорогу паньку с травами Оберей на его груди Чтобы все его поступки были правыми Чтобы ведал все ловушки на своем пути С неба звездочка упала, я желание загадала Я у неба попросила, чтоб живым вернулся милый а звездочка упала, я желание загадала, я у неба попросил, чтоб живым вернулся милый мой. Попрошу я эту ночку темно-синюю, Чтоб она как можно дольше задержалась.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 Мум, Самми! Наши дали, давайте еще раз дружим. Примера состоялась.